Фотографии в газете нечетко изображены Бойцы еще почти что дети Герои мировой войны Они снимались перед боем В обнимку четверо урва Кто не знает их фамилий О них ни песен, нет ни книг Здесь чей-то сын и чей-то милый И чей-то первый ученик Они лекли на поле боя Жить начинавшие едва И было небо голубое Зеленая трава Забытый горький год не близкий, Мы никогда бы не смогли По всей России обелиски Как души рутся из земли Они прикрыли жизнь собою Начинавшие едва, Что было небо, Голубое, Была зеленая трава.